А вы говорите об энергии дня, допустим, месяца, ну как код дня, код да. месяца. А вот код человека, наконец-то, mm -hmm. мы приходим к этому вопросу. Да, да. Код человека, код личности, есть ли он у каждого отдельного человека. Вот у нас зрители есть, кто смотрит, mm -hmm. посмотрят записи больше на много людей. И у каждого из нас, у каждого из вас, друзья, есть этот код. Как его узнать? Для чего? Да, конечно. Это, как я люблю говорить, что каждый из нас это уникальный драгоценный камень, да, как сокровище такое, драгоценный камень. И вот у этого драгоценного камня есть разные грани, много граней. Поэтому, собственно говоря, если мы с каждой цифрой связываем определенные как бы, качества, определенные состояния, определенные проявления в чувствах, то, естественно, таким образом мы можем описать разные грани личности да. каждого из нас. И вот для того, чтобы показать эти разные грани личности, для этого, собственно говоря, в этой методике я и составляю нумерологическую карту. Потому что в этой нумерологической карте да, есть показатель, который показывает маршрут, по которому нам суждено идти по жизни от начала до конца. И это вот первая грань нашей личности. У каждого из нас свой маршрут. Его можно описать. И мы уже на этом маршруте вопрос только, что мы делаем. Мы идем по нему или уходим в сторону от него, да, или со всех сил сопротивляемся. Поэтому первый, первый показатель как бы, в этом коде личности – это маршрут. Жизни. Затем второй показатель в этой же карте, который я рассчитываю, это каким вам или какой вам, женщина, мужчина или женщина, нужно стать на этом пути. Какой вам надо стать или по-другому, как себя выражать на этом маршруте. Это второй показатель, это второй Вторая цифра кода вашей личности. Третий показатель. А как вы можете, идя по этому маршруту и проявляя себя, вот таким образом выражая себя правильно, как вы сможете исполнять свои желания? Есть такой там, показатель желаний ваших. То есть как вы можете исполнить свои желания в этой жизни? Это третий, третья цифра вашего кода. Четвертая. А чего от вас ждут все вокруг? Да, это показатель который описывает ожидания, которые вам нужно обязательно оправдать по отношению к окружающим. Да, они ждут от вас этого требуют иногда очень сильно, а вы никак не можете понять, что они для вас как докопались. Это четвертый э, показатель вашего кода личности. Затем пятый – это какие у вас приоритеты по жизни. Какие приоритеты должны быть, как, как выставлять эти приоритеты так, чтобы вы были успешны в своей жизни. Поэтому показатель приоритета это а, пятый код. Шестой код – это ваш талант. У каждого из нас есть свой талант. И есть как бы, показатель вашего таланта. Это также составляющая кода вашей личности. Затем седьмой показатель – это ваша сила, то есть энергии, которых у вас много. И э, это ваши преимущества, на которые вы можете уверенно опираться, но которыми надо учиться пользоваться правильно, чтобы никто не пострадал от вашей силы. Это ваша сила. И восьмой показатель – это показатель вашей слабости или вашего недостатка. Или по-другому. Это перспективы вашего роста и развития, потому что недостаток – это семя вашего достоинства. Потому что если вы знаете, какой у вас недостаток, вы уже знаете, над чем работая, вы можете превратить этот недостаток в силу, если вы обладаете знаниями соответствующими. Поэтому восьмой показатель вашего кода личности – это ваша слабость, которую вы по жизни должны превратить в вашу силу, в ваш недостаток, который вы обязательно превратите в достоинство, если вы знаете, как Работать с этой задачей. Вот, поэтому в этой системе код состоит из восьми показателей. И вот это первая часть карты, которую я составляю для своего клиента. А вторая часть карты это уже кармические долги описание определенных а, задач в прошлой жизни а, управляющие числа этой энергии который наглядят человека силой, влиять на общество да, оказывать влияние на окружающих и вот программа развития где жизнь делится на периоды и мы можем определить а, в какой из периодов какие у вас сроки какие возможности какие препятствия да, это вторая часть карты и третья часть карты ваш личный календарь вот как тактический инструмент который позволяет вам уже прогнозировать год прогнозировать месяц ну и планировать свой день успешно. Вот, поэтому в карте есть все это, код можно прописать, но э, не так важно его прописать, как важно его расшифровать. То есть э, понять, что собой представляют эти задачи и что нужно делать для того, чтобы их успешно решать. И вот э, в этом цель, собственно, мои задача моей консультации, которую я провожу, есть показать вот, и объяснить человеку в чем состоит его уникальный потенциал, какие задачи перед ним стоят, ну и как он решает эти задачи, может выйти на новый